всем привет привет рада вас снова видеть на своем канале всем отличной пятницы напоминаю что сегодня у нас анонс про пятничные блицы ссылка на раздел сообщества где есть эти анонсы есть в описании под этим под этим видео можете нажать и прочитать какие вопросы будут рассматриваться сегодня а вы видите я что я делаю сейчас я дополняю пятую масть о которой я говорила масть эфира в колоду хочу вложить потому что она сегодня как раз таки возможно поможет если выпадут эти арканы в тему нашего с вами сегодняшнего расклада расклад называется ага, вот прям семерка выпала Расклад называется «Трудность принятия ответственности за собственную жизнь». В чем причина? Дело в том, что нас не учили ответственности за свою жизнь, да, за то, что мы выбираем а, ту жизнь, в которой мы хотим жить. Мы ответственны за свои мысли, мы ответственны за свои эмоции. Это уровень осознанности и зрелости, и об этом сегодня у нас пойдет речь. Почему мы не хотим быть взрослыми? Взрослыми не в контексте возраста, а взрослые в контексте осознанности и психологической зрелости. Когда человек достигает такого уровня, то ясное дело, что он вступает в отношения с людьми именно в формате партнерства на равных, когда человек не возвышается над другим и не принижает себя. В таком случае все вот эти вот кармические уроки, они либо прорабатываются достаточно быстро во взаимоотношениях, да, либо потому что человек осознает свои блоки, осознает свои ошибки. А с другой стороны он как раз таки понимает, что э, причина того, что с ним происходит, это он, да, и э, старается ну, вырасти над самим собой. А вот почему не все люди э, готовы брать ответственность за собственную жизнь да то есть очень часто встречаешь с тем что не все выбираю я да я например не выбираю эту реальность я не выбираю там одно пятое десятое это скорее всего просто могу сказать что это от невежества когда человек не понимает как устроен мир и он не осознает что он действительно делает выбор да? что он выбирает обращать внимание на то или иное да то есть он управляет своим собственным вниманием Человек не осознает, что, что у него происходит в голове, какие мысли крутятся, да, что на основе тех мыслей, которые он притягивает, а он притягивает своим собственным состоянием, он притягивает тем, во что он верит. То есть это, эти процессы, они происходят неосознанно. Да? То есть где-то на уровне бессознательного и наша задача это осознавать и начать этим управлять. Вот это как раз и является высоким уровнем таким осознанности. Но за это нужно брать ответственность, нам проще этого не делать. Почему? Потому что ответственность, она такая интересная штука, с одной стороны в ней присутствует свобода, а с другой стороны в ней присутствуют еще и последствия того выбора, который мы делаем. Вот со свободой нам хочется, да, нам кажется, что вот я свободна, я теперь буду выбирать. А вот с последствиями мы не всегда согласны, и последствия нас пугают, страхи. Вот сегодня мы с этим будем и разбираться. Значит, в колоде у нас есть дополнение масти. Вот, посмотрим, может быть, они выпадут, и что нам покажут. Итак, всю необходимую информацию сказала, про Блица сказала. Про второй канал, ссылка на мой второй канал есть в описании под этим видео. Нажимайте, переходите, смотрите. Комментируйте там тоже. Есть люди, на что я им благодарна, которые на постоянной основе комментируют. Вот. Но хотелось бы, чтобы и на втором канале было больше комментов, столько же, сколько и на этом. Так, ну давайте приступим. Позиция номер один, голубенький камешек. В чем трудность? Да? Именно трудность принятия ответственности за свою э, собственную жизнь. Да? Почему? В чем даже не почему, а трудность. Вот хочу препятствия вот эти вот посмотреть. Да? В чем препятствие преграды, трудность. <клёх> В чем трудность? Принятие ответственности. <клёх> а, рыцарь мечей. Знаете, некая такая зашоренность, я бы сказала, в своих собственных взглядах. Есть некая правда, но она ваша собственная правда. Рыцарь мечей – это человек, который, с одной стороны, научился владеть словом, да, он уже не паж. Он хочет быть похожим на короля, а уметь владеть навыками убеждения, уметь владеть навыками коммуникации, переговоров, свободы слова, да, свободы мысли. Но дело в том, что у рыцаря мечей эти энергии, они еще достаточно жесткие. То есть нет здесь опыта, нету понимания, жизни и законов. Поэтому рыцарь мечей всегда категоричен в отстаивании своей точки зрения. Это про то, когда человек узнает какую-то философию, и вот он говорит, что есть только одна правда и одна, там я не знаю, вера, одна философия, одна позиция в жизни. И вот он ее несет и отстаивает очень категорично, не принимая разнообразие этого мира и многовариантности. Поэтому здесь присутствует некая такая зашоренность. Вот это вот в этом есть трудность. В чем именно? Ваша зашоренность по тройке пендаклей э, связана с э, построением э, чего-то нового. Здесь, скорее всего, человек э, имеет такие, знаете, лидерские качества и не командный игрок. То есть... Э, как будто бы, знаете, вот принятие э, другого человека и работы в команде, вот вам было бы достаточно сложно. Угу. Мир. То есть э, соединение, слияние э, является для вас трудностью, слияние с миром, слияние с другим с мнением другого человека, причем смотрите, если это, например, отношения, то здесь прекрасно могут быть слияния, вы можете растворяться в своем партнере, но вы все равно будете желать его изменить, изменить его мышление, изменить его сознание, какие-то его поступки, внешне это будет казаться как-то так обволакивающе, что да, я согласна, да, я принимаю, что ты такой какой-то есть, но все равно косвенно вот это вот желание изменить, продавить другого, оно будет присутствовать. То есть принятие здесь, вот эти тройки пендаклей, да, вот этой вот тройственности, нету мира, слияния, нету понимания именно целостности, нету. А почему нету понимания целостности? Аркан справедливости. Вот и выпал первый у нас, значит, аркан, который говорит о том, что аркан справедливости, я думала, в каком контексте здесь у нас выходит, вот я просто еще не помню полностью арканы, я зачитаю, что означает, да, «двойка сосудов». Она говорит о том, что это э, призыв к приключениям. То есть здесь как будто бы, знаете, это ваш некий такой урок, э, который заключается в чем? В том, чтобы погрузиться на неизвестную территорию в поисках ответов. Вы как будто бы это делаете, да? Я это уберу. Здесь, здесь как будто бы, знаете, нету желания, а нету целостности, потому что нету желания а, познать другую позицию, нету желания найти ответы для себя. Такое чувство, вот видите, король-рыцарь мечей, он все равно считает себя в некоторой такой степени... А, Королем, да, у него есть вот этот вот какой-то детский максимализм, немножко эгоистичный, что я уже знаю. Вот при, при, причина заключается в том, что я уже знаю истину. Я уже знаю так, как надо, я уже знаю, э, э, в, чем, в чем я права, а в чем не права. Чувство, знаете, как, не знаю. Я не говорю о том, что у человека здесь нету знаний, нет опыта, но хочется сказать, знаете, иногда бывают такие люди, которые возомнили о себе то, чего они еще не являются. То есть здесь вот ключевое слово, что еще не король, здесь еще не владеет, еще не все знает, еще не всем управляет. То есть ключевое это. И вот для этого слияния не хватает как раз-таки э, двойки сосудов. То есть... Желание погрузиться в чужую территорию. То есть, знаете, вот желание познать, познать эту дуальность. Вот нету, здесь какая-то вот, знаете, однобокость. Не диалог, а монолог. Вот, вот это характерно, кстати, черта рыцаря мечей, некий такой монолог. Я не готов принимать... Эм, не то мы позицию оппонента, а э, как это самое, анзитот, да, как некое такое противоядие чего-то, да, вот это вот против чего-то, здесь я еще не, не готов э, к этому. И вот с этим э, проблема трудности, то есть, проще говоря, человек не, не хочет слушать э, другую точку зрения, не хочет слушать другие взгляды, потому что он верит в то, что он прав. Вот что бы он ни говорил, да, есть единая правда, и это его, что он уже достаточно знает и достаточно ведует. Так ли это? Нет, Паш Сосудов здесь тоже говорит о том, что... Это не так. Почему? Потому что человек здесь не окончательно спустился а на землю, не окончательно спустился в недры своего бессознательного. Вот в свою какую-то теневую сторону он еще полностью не разобрался в этом. Что ему поможет? Вот прям все, вся масть сосудов да, здесь выпадет. А здесь ему поможет королева сосудов, которая говорит как раз-таки о здесь вам надо больше взаимодействовать с вашим бессознателем вытаскивать, выкорчевывать хочется сказать оттуда именно информацию вы о себе на самом деле не все знаете что именно вы здесь не знаете вы, вы темные какие-то свои стороны не знаете, да Ваши темные стороны, рыцарь сосудов, вот я говорю всю мать, что ли, рыцарь сосудов здесь говорит о том, что здесь вы свои раны не залечили. Вот проблема заключается в, чем? в том, что в вашем прошлом опыте вам были нанесены какие-то травмы может быть, это детские травмы, может быть, еще какие-то. И вот рыцарь сосудов здесь говорит о том, что еще не произошло вот это вот излечение, да, затягивание своих ран и травм на всех уровнях. Здесь рыцарь у нас изображает, это предпоследняя стадия осознанности, которая говорит о том, что Прежде чем человек переродится заново и придет к осознанности, он должен на всех уровнях исцелиться. А вы здесь не можете исцелиться на уровне своего бессознательного. То есть это могут быть какие-то травмы из ваших прошлых воплощений, либо из вашего какого-то прошлого. И поэтому вот эта рыцарь мечей, да, вот эта вот жесткость э, э, во взглядах, и нежелание принять позицию оппонента. Ну, то есть допустить, что и другой человек, да, тоже, ну, в этом есть что-то. То есть прежде чем отвечать что-то другому человеку, да, можно промолчать, либо если вам говорят какой-то совет, просто послушать его, не прислушаться, а послушать. То есть здесь такого допущения вообще нет. То есть если вам что-то говорят, вам надо сразу ответить. Если там вам что-то порекомендовали, вы сразу отказываетесь. То есть вот вот эта вот жесткость рыцаря мечей, она говорится в том, что вот вы сразу проецируете что-то болезненное из вашего прошлого, и она идет как раз таки из недр вашей души и вашего бессознательного, то есть это очень-очень глубоко, здесь какие-то травмы, теневые аспекты. И их нужно излечить. Вот как только вы их излечите, еще раз скажу, рыцарь э, жезлов, не король, а именно рыцарь жезлов в масте сосудов, это предпоследняя ступень к осознанности, да, то есть последняя ступень это туз сосудов. Туз сосудов это вот непосредственно, когда э, произошло излечение и души, и тела, и разума. То есть они все находятся в гармонии, все находятся в балансе. У вас Тогда только происходит вот эта вот как раз таки ну, зрелая позиция психологическая. Здесь ее пока нету. Что вам поможет? Ну, в принципе, я сказала, да, что нужно погрузиться. Что вам нужно увидеть? Давайте посмотрим, что вам нужно увидеть. Шут, шут. Вам нужно, вам нужно погрузиться в свой хаос. И увидишь, что вас останавливает от вашего развития. И вот здесь выпала шестерка сосудов. Я вам просто покажу, как она выглядит. Да, такой казан и шесть сосудов внизу. да, Человек сидит, и у него в голове как раз-таки э э голубь. Этот аркан говорит про откровение, то есть встреча с богиней, встреча как раз-таки вот с королевой сосудов, встреча с нашим бессознательным, то есть когда это происходит, вот это вот встреча с нашим бессознательным, мы, так, находя богиню, да, в своем бессознательном, мы с ним соединяемся. В высшем акте самоуравновешивания и самоосвобождение. С этим мы получаем награду. То есть здесь шестерка кубков говорит о том, что м -м, вам как будто бы надо лицом к лицу встретиться с вашей тьмой, то, что вас пугает. Вот есть что-то внутри вас, что вас пугает. Что-то здесь такое глубокое, говорят, потому что выпали, выпали ну, много арканов из э, новой э, масти. Здесь как будто бы не хватает какого-то инсайта вот, для того, чтобы произошло вот это исцеление. Что это за сознание? Туз мечей. А ваша тьма, она связана с тем, что вы не принимаете решения, и вы от чего-то закрываетесь. От чего вы тут закрываетесь, от императрицы? То есть здесь страх, знаете, быть женщиной. Особенно этот расклад подойдет, если вы женщина. Здесь на самом деле... Вся проблема, вся трудность заключается в том, что вы боитесь быть женщиной. Возможно, я скажу несколько предположений, здесь речь идет, знаете, здесь очень глубоко, здесь не только про это воплощение, возможно, это касается и прошлых воплощений, когда вы понимали, что женщине быть опасно, либо женщине быть невыгодно, да? То есть женщина, она не является как будто бы человеком, да, вот как было в прошлых, там, я не знаю, веках, когда с женщинами не считались. Вот здесь какой-то страх именно быть императрицей, то есть той, которая повелевает, да, может быть, вы боитесь свою женскую силу, да, власть, насколько вы можете быть властными именно в теле женщины. Насколько это может вам разбить сердце? Чего именно вы здесь боитесь, женщине? Начало. Тут жезлов. И восьмерка кубков. Вы знаете, здесь как будто бы восьмерка сосудов. Восьмерка сосудов говорит о том, что, знаете, с одной стороны вы как будто бы посмотрели свои светлые стороны и темные стороны. да, И двинулись в путь дальше. Сейчас я даже зачитаю, что здесь написано про «восьмерку сосудов». Борьба и, возможно, отказ вернуться, да? вернуться к себе, обратно домой. К себе. Здесь написано «возвращение сложнее, чем мы предполагаем». Почему? Потому что путь заблокирован. Заблокирован какими-то внешними факторами. Или мы почувствуем, что совсем не хотим возвращаться. То есть вот возврат к себе, познание к себе. Здесь этот путь, он заблокирован. Чем заблокирован? Аркан суда. Здесь какая-то интересная такая история. Я даже не ожидала, что так повернется расклад. Но здесь идет какая-то блокировка либо высшими силами, да, либо какой-то кармический урок. Либо какая-то родовая здесь история идет, связанная с предком, с предками в этом контексте. Либо семейная какая-то история, которая связана с королем кубков с любовью. Так, значит, мы поехали куда-то в прошлое воплощение. Что-то здесь было в прошлом воплощении, связанное именно с любовью. Кстати, это может касаться этого воплощения, если у вас не складываются взаимоотношения. Уже темно стало, да? мне темно видно. Если у вас не складываются взаимоотношения, здесь как-то вопрос из прошлого, связанный с любовью, связанный с чувствами, связанный также с ребенком. Вот десятка пендаклей. Смотрите, здесь какая-то у вас болезненная история, связана как раз таки с семьей. У вас была семья, у вас был ребенок, и был э, человек, здесь варианты могут быть куча. не сложилось, утратили ребенка, забрали у вас мужа, э, не знаю, не, не могли выйти замуж по любви, либо вышли замуж, и это была какая-то там несчастливая, то есть вот, вот, все, что связано с официальными отношениями, здесь будет проблема. То есть я могу предположить, что у вас отношения доходят до какого-то серьезного этапа, только вы переходите на э, тему ну, совместного проживания, что-то такого более серьезного, как они будут рушиться. Здесь какой-то кармический урок, который вам нужно пройти, и поэтому вы не идете в императрицу. Здесь вообще... И поскольку вы не идете в императрицу, то есть вот в принятие своей э, силы женской, да, здесь не про статус, здесь не про паспорт, не про печать, а именно про бессознательное принятие своей силы женской. Насколько я имею право, вот именно разрешительная система, да, влиять, управлять. Здесь были какие-то внешние силы, которые вам мешали и не давали быть... Э, счастливой именно в браке, в семье. И вот эта вот травма из прошлых воплощений, вот 100%, если в этом, то я не знаю, здесь у вас какой-то неудачный брак, когда третьи люди вмешивались. И э, здесь прям вот какая-то какая боль. И теперь вы от этого закрываете, вас от своей закрываетесь. И вот это вот как раз и является принятие, почему я не хочу брать на ответственность, на себя. Вам это надо исцелить, и как только у вас это получится, вы прям придете сделать огромный большой прорыв в своей жизни, в своем воплощении. И вы сможете прийти к высокому уровню осознанности. Еще раз скажу, здесь выпал рыцарь кубков, рыцарь сосудов. Это вот прям очень высокий, высокий такой не знаю, чем что ли, высокий уровень э, осознанности, когда э, произошел химический процесс э, последнего э, очищения через кипение, да, когда э, очищается все самое последнее. То есть здесь как будто бы, знаете, не хватает какой-то последнего прыжка, последнего рывка. Если вы примете вот эту вот свою какую-то боль, свою какую-то несостоятельность, вот этот вот урок какой-то кармический, вы здесь очень сильно можете вырасти в уровне сознания. Вообще-то я начинала с чего-то другого, да? Ну ладно. Вот в этом ваша трудность. Дальше у меня был вопрос, в чем причина. В принципе, мы посмотрели... С чего вам начать? Давайте я так скажу, потому что вам надо погружаться бессознательно. Бессознательно это то, что вы не понимаете, то, что вы не осознаете. Если вы это не осознаете, самостоятельно будет очень сложно. Вам нужен кто-то, кто вам будет это показывать. Это может быть ваш партнер, это может быть психолог, психотерапевт, какой-то специалист, который должен показать вот, эту вот этот хаос, эту тьму. Здесь вот, понимаете, есть Стихия тьмы есть стихия жизни. Вот здесь вам тьму необходимо понять. Тогда это даст вам понимание жизни. С чего вам начать? С работы своего над своим эго, видите? Вот этот вот хаос, это связано с вашим эго. С ним надо. С ним надо работать. А ваше эго является четверка кубков, тем состоянием, которое не дает вам двигаться, вам что-то тут нашепту, нашептывает. Да. Нам и так хорошо, да, по четверке жезла. Зачем нам дальше развиваться, зачем нам дальше двигаться, зачем нам что-то узнавать. Вам нужно а, сделать выбор по шестерке кубков. О, по шестерке кубков, что я говорю? Про по аркану влюбленным. Вам нужно научиться выбирать свои мысли и выбирать всегда движение вперед, не, не останавливаться. Вам надо постоянно себя двигать, понимаете, у вас, я, по-моему, в понедельник говорила про расклад, у нас выпадал в первой позиции две двойки кубков, то есть нежелание, да, то есть желание быть в гармонии, вот в этом состоянии, когда хорошо, фоново. Нежелание двигаться, вот здесь об этом речь идет, вам нужно постоянно развиваться, постоянно находиться вот в каком-то состоянии движения себя, выходить из четверки пендаклей, из какой-то стабильности, да, аркан колесницы говорит о том, что необходимо двигаться, восьмерка кубков тоже говорит, вот надо уходить, от чего вам нужно уходить? От того, что вы не можете как-то определиться, вам нужно постоянно делать выбор. То есть осознавать, кто делает этот выбор. Я, что я выбираю. Кстати, да, вопрос же, в чем трудность в принятии ответственности за собственную жизнь. Вот вам нужно уже сейчас научиться осознанно отдавать себе отчет в том, что я выбираю. Вот прежде чем... Я не знаю, совершить какое-то действие, кому-то ответить, с кем-то встретиться, куда-то пойти. То есть перед тем, как совершать любое действие, которое имеет отношение к другим людям, да, взаимодействие с другими людьми, вы должны себя останавливать и говорить о том, что я сейчас выбираю. Вот То, что я скажу, это, это мой выбор. И вот что я выбираю? Допустим, хотите куда-то пойти? Остановитесь две секунды, подумайте. Я выбираю. Почему я выбираю пойти туда? да? Это мой выбор. Вы должны себе все время напоминать, что это ваш выбор. Вот так постепенно, постепенно вы придете как раз-таки, вот здесь путем от обратного мы идем, к своей императрице, когда вы будете понимать, что Вы научитесь вот этой вашей женской силе власти через то, что вы берете ответственность, особенно касательно своих эмоций. То, что вы чувствуете. Угу. Тройка жезлов. Это поможет вам развиваться. Вот именно останавливать. Прежде чем, допустим, вам кто-то что-то сказал, да, либо что-то написал, прежде чем ему ответить, восстановите себя на секунду, да, пробудитесь, дайте себе секунду на то, что встрепенитесь, встряхните себя, скажите, что все, я нахожусь в осознанной позиции, то есть я проснулся, я пробудился, я не сплю, то, что я сейчас буду говорить, то, что я сейчас буду делать, это мой выбор, вот вам нужно вот это понимать, потому что когда вы это не, не делаете, у вас проявляется эгоизм, да, то есть вы можете на кого-то там обижаться, можете на кого-то кричать, можете как-то расстраиваться. То есть вот эта вот реакция, это по сути проявление вашего эго. И вот здесь не бороться с вашим эго, да, а встретиться. То есть, допустим, вам кто-то задел вас да, за больное место, и вы хотите дать отпор. Вот вам нужно остановиться и сказать, кто сейчас решает. Я или мое эго. Мое эго хочет дать отпор. Мое эго хочет защититься. Мое эго хочет оскорбить. Мое эго хочет, не, там, я не знаю, э, как, как этот э, справедливости. даже жажды крови, хочется сказать. Мое эго сейчас хочет рыцаря мечей. Да, хочет рубить все налево-направо. Оно ничего не видит. У нее есть свое правда. У него есть... У эго, да, у него есть свое, своя правда. Вот здесь об этом, вот тогда постепенно-постепенно, да, вы сможете прийти к моменту ответственности, но все равно вот здесь вот мне кажется, что вот свою императрицу, да, в прошлом вам, вам нужно проработать. Но если вы не сделаете в этом воплощении, в следующем какая разница. То есть это никуда не уйдет. Здесь что-то связано с женщинами. Посмотрите на свою маму, посмотрите на своих бабушек. Посмотрите на женщин в своей семье. Что-то здесь с женщинами не так. Именно в теме отношений. Не в теме реализации, там, здоровья или еще что-то, а вот именно в теме отношений. Вы как будто бы здесь выбираете быть одной. И в этом ваша сила, чем быть с мужчиной. не знаю, здесь король кубков и императрица. Может быть, вы себе и выбираете каких-то слабых таких партнеров. Они до вас не дотягивают, они как будто бы вас обесценивают. И вот вы вроде бы и выбрать не можете нормального партнера себе. И с другой стороны вы нуждаете как будто бы э, ну, опустить себя, свои, свои стандарты императрицы до уровня короля кубков. Тем самым обесцениваете. И это не есть хорошо, и поэтому вам как будто бы и это не дают то есть обесценить потому что это неправильно. Но и с другой стороны, вы не выбираете императора, потому что э, есть какие-то травмы. Вы же не случайно выбираете себе кубкового партнера, мягкого. Здесь вопрос любови. Я не могу понять, здесь что-то идет, связанное с любовью. Напишите, если кто-то знает, да, что-то из своих предыдущих, прошлых воплощений. Да, может быть, были какие-то моменты. Ну, может быть, в этом были. Нет, нет вот не идет здесь далеко-далеко. То есть это даже, может быть, это не ваши. Может быть, это ваши мамы, ваши бабушки. Может быть, слышали историю в своей семье где-то там. Какая-то тетя. Может быть, что-то вот именно женской, женской линии. Но здесь... Здесь какой-то сценарий, понимаете, который э, связан, привязан к женщинам. Вот это надо проработать. Так, это была первая позиция. Да, интересно, можно было бы здесь покопаться, но не, не хочу слишком глубокий делать расклад. Ну, то есть долгий я имею в виду, не глубокий, а долгий. Я так понимаю, что просто так здесь не, не разобраться. Но. Почти, сколько еще Одной четвертая, наверное, колоды. Так. Интересная, интересная мазь сосудов. Так, вторая позиция. Красный камешек, двоечки. Смотрим, трудность в принятии, ответственность за собственную жизнь. Да? В чем ваша трудность принять ответственность за свою жизнь? В вашей силе, да? Силе, что здесь не так с этой силой? Король сосудов. Король сосудов говорит про активность, говорит про это солнце. Это яркость. Это активность. Что здесь не так с этой активностью? На ней нужно работать. М -м, все, поняла. Вы как будто бы боитесь быть более решительными, что ли. Вы боитесь быть более, не знаю, брать на себя как-то лидерские какие-то качества, да, двигать, воодушевлять. То есть здесь такое, наверное, ощущение, что вам кажется, опять же, ключевое кажется, что вы вот как некая такая серая мышка, да, неспособная. И напоминает, как в фильмах, да, вот это как этот фильм был старый. «Страшная Мария» или как она там. Знаете, как образ серой мышки, которая вдруг неожиданно при правильных обстоятельствах и в правильных руках, хочется сказать, превращается в королеву да? красоты, вот, изящества и все такое. Вот здесь вот примерно то же самое. То есть здесь есть какие-то страхи, страхи, над которыми нужно работать. Вот, и это связано, вот я, я боюсь, проявить себя, я боюсь заявить о себе, я боюсь показать, на что я способна, я боюсь взять инициативу в свои руки, и Вот здесь об этом, и восьмерка Педакли говорит о том, что над этим нужно работать, здесь есть вот эти страхи, а в чем причина этих страхов, да, почему, почему вы так, хочется сказать, забитые, да, почему вы этого боитесь? Аркан умеренности, Аркан умеренности, живая мертвая вода. Живая мертвая вода. О чем он говорит здесь? Кто бы сомневался? Из новой масти, из, из сосуда, выпала четверка, четверка сосудов. Почему я говорю, кто бы сомневался? Потому что здесь все время двойки, они находится в контакте с силами, да, с высшими силами. Вот в данном случае, я вам покажу, даже здесь изображен ангел, ну не знаю, насколько видно здесь, так, вот так, да, может быть и видно слишком далеко, просто на улице светло у нас и в комнате, как бы света я не включала, все равно темно. Ангел здесь изображен и четверка сосудов в данном случае говорит о том, что когда Ученик готов, да, учитель э -э, всегда появляется. Причем умеренность, э -э, эркан умеренности, архангел изображен. И здесь архангел изображен. Замечательно. Э -э -э, я уже забыла вопрос. Речь идет о том, что когда ученик готов, всегда появляется учитель с подсказками, и он говорит, дает некий такой артефакт, некую подсказку, куда и как идти, и что делать. А, про страхи было, да? Почему, почему? Здесь как будто бы вам нужно, в чем причина? Вам как будто бы нужно переродиться, переродиться в своих страхах. И у вас для этого есть подсказка. Здесь смотрите, что написано, да? То есть четверка сосудов это сверхъестественная помощь, то есть помощь свыше она вам как будто бы необходима, но у меня такое ощущение, что вам ее уже дают. Как только мы готовы, проводник дает артефакты, освещающие путь. В Чем причина, да? Почему вы боитесь? Потому что вам нужно переродиться. И здесь есть помощь свыше, да? Здесь дается вам помощь, подсказка, как вам это сделать, как вам это сделать. Угу. Оживить, причем эм, аркан умеренности, соединение двух сил. Здесь идет вода, пассивность и огонь, активность. И у нас здесь как раз-таки выпал э -э, король сосудов, да, то есть это огонь, не, даже не огонь, да, огонь, эфир. Здесь действие. А что за подсказка вам дается? Что за подсказка вам дается? Король Пендакли. Возможно, вам дали мужчину такого пассивного короля Пендакли, медленного, приземленного, да, который вот которому необходима вот эта вот огненность. Секундочку, сегодня какой-то расклад такой, очень глубокий. Я не совсем улавливаю эти энергии. Потому что добавила новую масть, масть сосудов, а она такая, эфир, она... другие вибрации здесь пошли. Какая-то новая волна идет, новые энергии. Мы спросили, почему у вас есть страх взять на себя ответственность быть более решительной, потому что здесь надо переродиться. И вам дают здесь подсказку через человека, короля Пендакли, через человека приземленного, человека, который не хочет развиваться, Человека материального, практичного, но недостаточно интеллектуально развитого. Что здесь за подсказкой через него? Здесь вот во всех, понимаете, так интересно выпадают аркады. Во всех аркадах, которые здесь выпали на вашу позицию, есть одна и та же символика. Дуальность. Это огонь и вода, да, то есть красная птица и белая птица. Либо это крылья красные и белые, то есть символика красно-белая, она здесь присутствует. Ну, белая здесь как голубой, да, то есть вода. Для того, чтобы вы сфокусировались, для того, чтобы вы как-то свои энергии примирили. Внутри себя, да, то есть здесь должен произойти внутри вас какой-то союз. Я поняла, то есть здесь исцеление идет через примирение а, двойственности, вот этой вашей дуальности. И вам дают такого человека, вот именно приземленного материального, да, скорее всего, очень медлительного, для того, чтобы вы как-то брали больше активность, чтобы вы его подгоняли, чтобы вы его развивали, то есть, возможно, в вашем окружении есть. Это не обязательно муж, хоть выпадает король пендакли, да? Либо такие люди вам даются, какие-то медленные. Для чего? Для того, чтобы вас вызывали вот какое-то желание да, помогать им в развитии, как-то, я не знаю, сподвигать, мотивировать. То есть, вот, чтобы через этих людей вы проявляли свои... Вот эти вот огненные, огненные э, энергии, как будто бы об этого человека э, вы начинаете развивать себе эти энергии. Ну так а в чем причина? В чем причина э, трудности, да? Хоть мы посмотрели в страхах, но в чем причина? Девятки кубков, вашей закрытости. Угу. Вот аркан повешенного выпал и аркан луны. А причина того, что ваших страхов, да, что вы все никак не можете исцелиться, она как раз-таки связана в вашей неуверенности, да, в, в том, что вот вы как-то зависаете, вы не понимаете, вы уходите в себя, то есть вы не открываетесь, вы не коммуницируете, а вы... Вы как будто бы чувствуете себя как-то на ступеньку ниже, что ли, других людей. Причем здесь, смотрите, как интересно, вам дают человека, короля Пиндакли, который сам по себе э, такой, знаете, не то чтобы недалекий, а это люди, которые, вот, в принципе, они работают руками. Ну вот, проще говоря, колхозники, да? ничего не имея против людей. Я просто говорю, что если поставить, например, аристократа и колхозника, один, который ест с ножом и вилкой, да, и там, я не знаю, изучил там поэзию, знает Маяковского, Есенина наизусть, и знает еще, там, я не знаю, несколько иностранных языков, и куча-куча всего. То есть я просто хочу показать на контрасте разницу. И знание другого человека, который может там, я не знаю, сеять, разбираться в земле, понимать удобрения, там, как разводить виноград, да, делать из него вино, и все, в принципе. Ну, то есть, ему неинтересно, его уровень интереса, он связан как, знаете, вот купечество, да? как-то приумножать блага, понимание земли, и вот все такое. И с другой стороны, вот эта вот мечовость, интеллект, э, развитие. Один вообще не понимает, зачем нужен интеллект, это трата времени читать книжки, а другой не понимает, насколько можно быть таким э, ограниченным и, ну, в кавычках, убогим. То есть на контрасте. И здесь получается то, что вот вам дают, условно говоря, вот такого э -э, крестьянина, работягу, прекрасный, хороший человек, очень медлительный, но он стабильный. Ограниченные своих собственных желаний, да, желание у него только одно получать удовольствие, да ну вот хорошо поработали, да, теперь можно и поесть, как мультики в дюймовочке. да, этот, э, лягушка, этот э, жених, э, дюймовочки говорит, ну вот, поели, теперь можно и поспать, ну вот, поспали, теперь можно и поесть. Вот это из этой категории. И тут появляетесь вы, человек, с которым э, такой, знаете, уточенный, э, вот как раз что я показала, да, пример вот этого аристократа. И вот условно говоря, ваша задача показать ему, обогатить, то есть посмотри, что, что еще есть в этом мире. Не то, что э, ты плохой, а я хороший, я сейчас тебя научу уму разуму. Нет. А в плане того, что вот у меня, видите, контраст на улице а светло, в комнате темно. Я темная, получаюсь. Вот, э, на контрасте, для того, чтобы вам показали, э, смотри, какого человека мы тебе даем, и ты на его фоне, да, условно говоря, звездочка, чтобы ты проявляла активность, чтобы ты показывала, чтобы ты вела, то есть вот эти вот свои качества вы можете как раз-таки показать на э, контрасте с, тако, с таким уровнем э, людей. Но вы, наоборот, считаете себя вот как-то вот принижаете. да, То есть вам нужно здесь пересмотреть по аркану повешенному свои взгляды. То есть вместо того, чтобы вы светились на фоне такого человека, вы, наоборот, себя как-то занижаете. И здесь очень сильные страхи у вас идут по аркану лабиринтовым. Причем это, знаете, это какие-то стены проблемы, которым вы выстраиваете, и появляются в вашей жизни проблемы, они связаны с тем, что вы, знаете, как, э, придаете значимость, но не себе, а именно этим людям, да, то есть они важнее, чем вы, они значимы, а вы как будто бы жертва, вы ниже. И чем больше им придаете значимость, тем больше возникает проблема, то есть уберите значимость и э, выровняйте, да, вот этот вот баланс, который вам дается. И э, проблема сама по себе исчезнет, потому что э, сила равновесия все выровнят. То есть задача существует только тогда, когда вы, условно говоря, ее придумали через э, большую ценность, э, предали э, именно вот этой проблемы. Как вам это по-другому сказать, Ёшкин кот? Иногда бывает так, ну, не знаю, такая глупая такая проблема, да, надо сделать ремонт, и я не могу определиться, какого цвета будут стены, где купить эту краску, как договориться и так далее, и так далее. И, вот, и вы этому придаете очень много значения, то есть об этом много думаете, как не можете определиться, и это вам сложно, и вот все такое. Здесь речь идет о том, что а, снести градус значимости, ну, окей, это просто ремонт. Да какая разница, какого цвета там будут стены, ну, условно говоря, ну, розовые или там бежевые. Ну, какие нравятся, такие красить. Не понравится сегодня, да, послезавтра перекрасишь. Ну, то есть проще как-то относиться. И тогда вот, когда э, взгляд ваш меняется, да, э, и значимость э, проблемы, она спадает, то и сама проблема по себе, она как будто бы уже не имеет... Ну вот, повторюсь, но еще раз скажу, да, не имеет значимости, то есть и проблемы по сути разрушается, нету. Вот здесь вот лабиринт, он об этом и говорит. О том, что э, стены, которые вокруг себя вы э, взрастили, просто потому что, ну проще говоря, занижаете себя и э, возвышаете других людей. И от этого вам страшно, да, потому что вам кажется, что я не дотягиваю да, до этого человека, либо я так не могу. Королева кубков на дне говорит о ваших переживаниях. Вот в этом заключается страх. Вы боитесь разницы себя от других людей. И вот это вот сравнивание, оно идет не в вашу пользу, вы не в свою пользу сравниваете. И отсюда вы не берете ответственность, потому что вы боитесь проявить свою инициативу, боитесь проявить свою активность, потому что вам кажется, что О, вот это вот Бог да, рядом со мной, и куда я с ним буду тягаться. А на самом деле вы просто э, ну, придали много э, ценностей этому человеку. Ну посмотрите на него по другим углом. Ну не такой уж он идеальный, не такие э, высокие слишком и э, стандарты. Когда вы стандарты этого человека опускаете, а себя наоборот чуть-чуть поднимаете, вы становитесь на равных. Я не говорю, чтобы вы человека опускали для себя. Его чуть-чуть спускаете, себя поднимаете, вы становитесь на равных и тогда можете проявлять вот эту вот э, активность и э, брать ответственность за свою жизнь. Вот об этом была речь. Но вам идут подсказки, да, здесь подсказки от высших сил идут. Как и что вам нужно делать? Здесь вам нужно, если еще нет такой подсказки, то, ну, во-первых, то, что я сказала, является тоже уже подсказкой. Будьте более внимательны, на вашем пути есть, есть знаки, говорящие о том, что пришло время... Пришло время переродиться. То есть вот, вот свое прошлое, да, вот это вот по отшельнику, перевер, по повешенному перевернуть, то есть старое должно сгнить. Когда оно сгнивает, оно становится удобрением для чего-то нового. То есть вам нужно не бояться отпустить свои прошлые взгляды, свои прошлые позиции. То есть так, как вы делали в прошлом, ну это не факт, что оно будет и... Оно верное, и за эту позицию надо держаться. Отпускайте ее. Позиция номер три. Троечки смотрим. Трудность принятия ответственности за собственную жизнь. Да, в чем причина? Какие у вас здесь трудности взять на себя ответственность на свою жизнь? Дьявол. Окей. Дьявол. О чем нам здесь говорит дьявол? Да? Я смотрю сейчас на этот аркан, да, здесь так интересно, здесь э, пара, мужчина и женщина. В классике в аркане влюбленных э, изображен э, архангел и... Э, Женщина смотрит на Архангела, а мужчина смотрит на женщину. И такая отрисовка она не случайная, потому что женщина идет как олицетворение нашего бессознательного, а мужчина в контексте нашего эго, в контексте нашего сознания. И вот здесь идет как будто бы в аркане влюбленных, там идет такое благословение да, свыше для того, чтобы человек познал свою животную природу да, для того чтобы он стал человеком в контексте чина он должен проработать вместе со своим бессознательным то есть соединиться проработав свои инстинкты к чему я это говорю к тому что вот ваши позиции да вот в этом аркане здесь наоборот здесь значит изображен дьявол и на него смотрит мужчина а женщина, она сидит, мужчина стоит, а женщина сидит, и она смотрит на меня. То есть здесь символика говорит о том, что здесь мужчина, то есть наша сознательная, да, наше эго смотрит на дьявола. То есть не, не к тому прислушиваемся, да, не к тем информатором, то есть здесь нужно наоборот слушать женщину, слушать наши бессознательные инстинкты, оно приведет, то есть вместе с соединением с мужским и то есть вот эта вот пассивность, оно приведет нас как раз таки обратно к райскому саду. А здесь не происходит, здесь человек делает акцент на свой ум, на свое сознание, а им, а им управляет в данном случае дьявол. Причем дьявол очень такая интересная энергия сейчас идет о том, что он дает знания, но здесь идет искажение. Знания, которые он дает, они искажены через обман, через хитрость. И сознание, оно как будто бы этот обман воспринимает как истину. А девушка здесь сидит такая молчаливая, то есть на нее вообще не обращает внимания, ее не слышат. То есть вы не слушаете свою интуицию, вы не слушаете свой внутренний какой-то голос. А ваше сознание с вами играет игры, Оно вас обманывает здесь. В чем оно вас обманывает? Ну вот восьмерка мечей, правильно трактую. Оно вас ограничивает. Причем в этом аркане тоже еще, то, опять же, такая интересная завязанные глаза. Здесь у девушки, не знаю, видите или нет, прям вот так, наверное. А, восьмерка мечей, классики. Здесь как будто бы... Хотела что-то сказать, видите, упустила поток. Здесь речь идет о том, что, опять же, обман в своем сознании... Все эти восемь мечей, они стоят за спиной девушки. И ей кажется, что она связана по рукам, потому что у нее связаны руки. Но у нее повязка на глазах. Она не видит. Она не видит реальность такой, какая она есть. И на фоне здесь головы, да, то есть в верхней части, как раз таки то, что связано за, за наш ум, да, за наше сознательное восприятие, там на фоне черная луна. То есть в голове в голове полный, полная тьма, полный мрак, непонимание. Да? Непонимание, потому что есть какие-то вот эти вот заборы, мысли, которые ограничивают, которые останавливают. И вот это как раз-таки то, что посылает дьявол именно вам. То есть трудность принятия ответственности за собственную жизнь, она связана как раз-таки с какими-то убеждениями с тем, что вы не видите, как обстоят дела на самом деле. А как обстоят на самом деле, что вы тут не видите. Что вами управляет пятерка кубков. Что вы сокрушаетесь о том, о чем теряете. Вы акцент делаете на негативе, на том, что ушло, на том, что невозможно вернуть. Вы оцен делаете на то, что отдаляет вас от вашей осознанности, от вашей зрелости. Вы все время как будто бы мыслите через слова «как жаль». «Как жаль, что это не случилось», либо «как жаль, что...» я уже не смогу иметь то, что я хочу. Здесь какая-то скука тоже проскальзывает. Здесь очень много иллюзий. Здесь очень много иллюзий. Вот в чем иллюзия? В чем иллюзия дьявола здесь? В девятке Пендакли. То есть в том, что вы несостоятельны, либо в том, что вы не можете такой быть. В том, что вы несостоятельны, либо в том, что вы не можете. Вот ваша иллюзия в том, что по королеве кубков, что вы не можете стать таким человеком. Здесь как будто бы, не знаю, упущенные шансы, что ли. Вот вы акцент больше делать на то, что, не знаю, время прошло. Я уже больше не могу, ну, ну у меня нет времени на то, чтобы учиться, да, то есть я не могу изменить. Я вот все через какие-то переживания того, что я упустила какие-то шансы, потому что эм, я спросила, вы не такой несостоятельный, здесь выпадает у спиндакли, нет, вы можете, здесь есть даже шанс, чтобы вы получили то, что вы хотите, но вот вы все время крутитесь в иллюзиях, в иллюзиях. Еще раз, что это за иллюзии? Короля жезлов?" иллюзии своего будущего, что вот вы никогда не сможете, не знаю, сделать правильный выбор, прийти к, к какому-то балансу, что вы не будете победителем, что вы не сможете реализовать свои амбиции, что вы не будете удовлетворены от того, что вы достигли какие-то свои желания, что вы сможете прийти к равновесию, вы... Вы в это как будто бы не верите. Почему? Вот в этом трудность, понимаете, здесь как будто бы человек говорит себе: а зачем я буду ответственной за свою жизнь, все равно у меня это не получится, да, все равно это, это как будто бы какая-то недостижимая цель для вас. И вот вы заранее как-то отказываетесь от этого всего. Почему колесо фортуны? Не знаю, может быть, вы считаете себя неудачником? Двойка кубков. О чем она нам тут говорит? Мак. Я не могу сказать, что вы себя считаете неудачниками. Я бы сказала наоборот, что вы, может быть, а, может быть, здесь идет обратное, что вы считаете себя наоборот уже гармоничным таким сбалансированным человеком, что зачем вообще мне это все нужно, да? То есть я уже маг-волшебник и, да, и поэтому смысл мне бороться, да, в этом Луна, поэтому я и не буду ничего выбирать. Может быть, вы считаете по дьяволу, да? может быть, вы считаете, что вы уже достигли. Угу. Здесь два варианта. Один вариант, который говорит о том, что вы считаете, что вам не нужна вот эта ответственность и эта осознанность, когда вы живете в балансе да, души, балансе разума и в балансе тела, когда вот эти три составляющие, они пришли в единение, объединение и достигли своей наивысшей э, точки, да, на, на, на, наивысшей, э, наивысшего пика э, с одной стороны. А с другой стороны здесь, э, ну здесь ли, либо вы уже, вам кажется, что вы дошли, либо наоборот вы не понимаете, зачем вам это нужно. Здесь с выбором вопрос выбора связан. Вопрос выбора десятка сосудов. О чем она говорит? Мастер двух миров. Когда достиг, достигнут уже баланс между духовным и материальным. Приз принесенный на поверхность, то есть осознанность, позволяет ответить на вопросы, которые положили началу путешествия. То есть здесь как будто бы... Здесь две категории людей, да, то есть одни, которые действительно стремятся к этому, а другие, которые не понимают, а зачем им нужно. Ладно, если вы не понимаете, окей, здесь я не буду с этим разбираться, потому что... Ну, не всем это нужно, не понимая, значит, еще не время, да, может быть, и действительно в этом воплощении не нужно. А вот те, которые достигли вот этой ответственности, да, ну, то есть человек, который уже взял ответственность за собственную жизнь и считает себя вот пиком, вот здесь вот совершенство, здесь какая-то такая интересная позиция. То есть кто-то себя уже считает пик совершенства в контексте того, что я уже нахожусь в балансе, я уже нахожусь, вот видите, вот эта двойка кубков и маг, я уже нахожусь в гармонии, я уже нахожусь в балансе души и э, тела и своего сознания, и я уже по аркану звезды достигла своего, э, вот этой своей звездной, ну, кто-то зазвездился звездной позиции. Тройка сосудов. О чем нам здесь говорит тройка сосудов? А... На самом деле вы здесь находитесь в этапе подготовки. И здесь просто есть страхи и сомнения, которые останавливают, а ставят вас, ставят под угрозу весь ваш путь. То есть нужно, здесь нужно применить силу воли и предусмотрительность для того, чтобы двигаться по этому пути. На самом деле вы только находитесь в тройке сосудов. Вы находитесь не в конечном, не в пиковом, вы даже до половины не дошли. То есть вы как будто бы, вот я говорю, непонимание, да, зачем, и сомнение, зачем вам двигаться, да, к этой осознанности и брать вот эту вот ответственность на себя. Здесь страхи, страхи и сомнения. Вот этот вот дьявол обман здесь и показывает. Страхи и сомнения, и они вас не пускают. Что вы здесь боитесь? Что вы здесь боитесь? Отшельник. Вы боитесь, что вы не найдете ответ на вопрос? Вы боитесь, что это долгий путь? Вы добавите, что это долгий путь? И семерка сосудов, о чем здесь говорит... Семерка сосуда говорит э, «дорога возвращения», да? что долго будете по этому пути идти, и возвращение после достижения э, личной цели. Здесь вступают в игру неожиданные новые вызовы. То есть здесь э, как будто бы вам кажется, что этот путь, он, он бесконечный, да? что ему никогда нет конца и края, что это вообще это процесс. Поэтому вы не понимаете, зачем. Зачем мне достигать осознанность, что это не какой-то конечный этап, а это вообще сам, сам процесс, сам путь? А кто-то здесь может, может бояться то, с чем он столкнется на этом пути? Здесь э, дуальность, которая проходит в этом аркане, да, семерки сосудов новой масти в этой колоде, она связана как раз-таки э, с тем, что вот это как, э, это вот, это вот как раз-таки про это да. а в одной из более древних колод, не помню, э, чья это была колода, там изображен, в Аркане Дьявола изображен буфомет. И у него написан алхимический на руках, написан алхимический девиз «разлагай и объединяй», либо «разделяй и соединяй», что-то такое, да, там на латыни написано. Вот здесь вот смысл заключается в том, что и в «семерке сосудов» также идет речь об этом, о том, что человек с алхимической точки зрения, да, он разделяет на добро и зло, Разделяет на мысли и чувства, и он старается каждое из этих составляющих понять. То есть здесь человеку надо разобраться, что, что есть его чувства, что есть его мысли. Это проразделяй, А потом надо собирать, то есть то, что вы поняли, то, что вы осознали, потом собрать во что-то новое, в нечто новое. И вот это вот нечто новое, это будет являться вашим призом, это будет вашей осознанностью. То есть здесь нужно разделять то, что вас отдаляет от счастья, и соединить то, что... То есть сделать акцент на то, что делает вас счастливым, то есть то, что делает вас более осознанным. Здесь об этом речь идет. То есть вы как будто бы, знаете, понимаете, что осознанность – это путь... Но вы не понимаете э, точку Б, к чему этот путь приведет. И э, в некоторой степени зависаете в поисках и не можете понять, чего вы ищете. Здесь подсказка идет о том, что вам нужно разделить, отделить э, свои эмоции от мыслях, разобраться по отдельности, что такое мысли, что такое эмоции, откуда они появляются, э, вот их природу, и потом заново соединить. И таким образом родится что-то новое в вас. Вот это новое, вот этот вот инсайт, э, он поможет вам э, понять себя. Понять вот этот приз, который вы получите, и вы получите нового себя, новую себя. Угу. Это будет как будто бы подсказка свыше. Потому что четверка мечей говорит о том, что человек уходит э, на отдых, да, Потому что он сам самостоятельно не может уже решить задачу, да, в тройке мечей. Он утратил эту способность, и он полностью себя передает, отдает высшим силам. И вот здесь вот как раз-таки вот этот процесс, да, то есть вам нужно разбираться немножечко в своих мыслях и в своих чувствах. Здесь не совсем... Вы понимаете это, поэтому у нас выходило то, что вы не верите в то, что вы сможете стать самодостаточным человеком, да, целостным, осознанным по девятке э -э пентаклей. Почему? Потому что с одной стороны выпадает королева кубков, эмоции, переживания, я волнуюсь, потому что вы не понимаете природу своих эмоций. А с другой стороны здесь знаки, да. А с другой стороны выпадает восьмерка мечей с дьяволом. То есть э, игры, игры нашего сознания, игры нашего, на, нашего рационального э, восприятия, что искаженного немножко. И поэтому вам надо разбираться в своих эмоциях, в своих мыслях, когда вы это э, сделаете а выпадает у нас на дне колоды, да, ваше мировоззрение изменится, вы как раз вот здесь вот четверки мечей, да, он молится, он обращается к высшим силам, вы получите подсказку, да, подсказка, причем иерофант противоположность дьявола, да, здесь вы вскроете истину, вы увидите вот этот свет, вы увидите искажение, Вашего дьявола. Поэтому здесь на самом деле да, очень интересная такая позиция вышла. Как бы вас дьявол не обманывал, его задача все-таки заключается в том, чтобы вы задумались и начали разбираться, откуда появляются мысли, ваши ли они или нет, вообще природу мысли, что такое эмоции. Здесь по отшельнику в этом нужно действительно в этом углубиться, в это углубиться. Когда вы углубитесь и поймете, у вас уйдут страхи. Которые вас пугали на вашем, на вашем пути, да? которые не давали вам двигаться. Отсюда вы сами себе говорили то, что ну, зачем мне быть победителем? Ну, то есть я не понимаю, в чем смысл, да? в чем смысл быть ответственным за свою жизнь. Да, как-то так. И поэтому э, многие считали, что я уже нахожусь, да, то есть у меня уже есть некие такие знания, вот, и считали, что знание это все-таки э, является о, уровень осознанности. На самом деле эта игра была нашего сознания дьявола. Да? Вот так выглядит туз сосудов. Не знаю, насколько вам видно слияние души разума и тела, да, то есть идеальный а, такой баланс. Конечный этап в алхимии делания. Вот, то, к чему а, стремились алхимики. А, вот об этом был сегодня расклад. Не знаю, насколько он вам понравился, насколько он слишком философский, либо слишком а, трудный восприятие, но так, солнышко, Во, вот так, но как вышло, так вышло, э, да и тема такая была, да, трудность в принятии ответственности за собственную жизнь. Надо мне самой пересмотреть, я здесь загадала позицию, да, надо самой пересмотреть, потому что когда выкладывала, им не всегда могу удержать в голове, информацию, я потом ее пересматриваю. Я прощаюсь с вами, напоминаю, что сегодня вышел анонс на Блиц-консультации, он вышел в разделе сообщества. ссылка на раздел сообщества есть под этим видео. Переходите, читайте, приходите на Блиц-консультации. А я с вами прощаюсь, всем отличной э, недели, прекрасных выходных, отдыхайте, восстанавливайтесь, грейтесь на солнышке, И мы с вами увидимся в понедельник, всем пока-пока.